Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для стрельцов на вторую половину сентября 2021 года. Под колодой. Под колодой у нас девятка кубков. Ну, замечательно. Это карта исполнения желаний, исполнения ваших мечтаний. Очень позитивная карта. Девять чаш. Девять чаш полных радости, полных каких-то позитивных эмоций для вас. Вот давайте посмотрим, как эта карта проиграется с вашим основным раскладом. Тема, тема двух последних недель. Сентября для стрельцов карта шестерка мечей». Предпоследняя неделя и ваши первые карты «Луна», карта «Смерти», «Паш кубков» и «Королева пентаклей». Последняя неделя сентября для стрельцов и у вас карта «Императрицы», карта «Императора», пара у нас получается, «Тройка кубков» и король кубков тема шестерка мечей шестерка мечей это когда мы переплываем реку жизни то есть мы отплываем от одного берега на котором мы как бы может быть у нас были какие-то проблемы неудачные отношения может быть работа которая не приносила радости больше или финансового достатка и Стремимся к другому берегу, переплываем на другой берег жизни, где мы будем счастливы, где мы найдем свое счастье, где мы найдем успех, может быть. Для кого-то это может быть на самом деле переезд, переезд в другой город, переезд в другую страну, в другой регион. Может быть, кто-то переезжает именно к берегу моря или к берегу водоема какого-то, реки, озера то есть расширение жилья, улучшение жилищных условий вот этих вот, либо вы, может быть, кто-то закончил отношения, и теперь вы как бы стремитесь к другому берегу, там, где вы будете счастливы, может быть, сами по себе, в одиночестве, либо у вас вы будет, начнете строить новые отношения, где вы будете счастливы, в этих отношениях вы будете счастливы. Кто-то уйдет с работы и будет уже, может быть, у вас ждет новая работа, где у вас будет больше удовлетворения вот тем, чем вы занимаетесь, может быть, еще финансовое поощрение какое-то. Иногда карта такая, знаете, психологическая. Она говорит о том, что мы делаем вот этот переход, переход от негативного мышления к более позитивному, но карта еще говорит: не забудьте во время этого перехода избавиться вот от этих шести, шести мечей вот этих символов этого негативного мышления. Ну, неплохая карта, конечно, это перемены, изменения в жизни, изменения в каких-то в какой-то ситуации вашей, в области вашей жизни, в какой-то, может быть, в работе или в отношениях. Первые две карты карта Луны и карта смерти обе карты э, Старший Аркан. Карта, э, Старший аркан Луна э, представляет знак зодиака э, Скорпионов. Кстати, и эта карта тоже представляет скорпионов. Вообще карта Луны, она представляет все знаки, элемента воды, раков, рыбы, скорпионы. Потому что карта такая эмоциональная, знаете, символизирует подсознание, предчувствия, тайны, секреты какие-то, незнание, непонимание чего-то. Когда, знаете, свет Луны, он такой серый, он изменяется черты предметов, то есть у нас нету четкости, мы не видим четко, что происходит, куда, как, что за, например, если это касается человека, мы не, не можем понять, что за человек, что-то скрыто, какие-то тайны могут быть. Если это ситуация какая-то, опять-таки, вы не знаете всего, что-то скрыто от вас, вы вообще предчувствие может быть такое какое-то, вот даже, посмотрите, волки воют на Луну, то есть от чего и у нас... На душе возникает такая какая-то, знаете, тоска, что ли, тяжесть вот это вот. Вот так по этой карте непонятно, что происходит. Ну, э, прояснится, потому что карта смерти – серьезные изменения. То есть мы э, вот этой вот косой мы сметаем отрезаем все то, что уже отжило себя. Кто-то закончит отношения. Потому что карта смерти – это еще карта трансформации. Вы меняетесь, ваш статус меняется. Были вы, например, замужем, теперь вы свободная женщина, или были женаты, теперь вы свободный человек. Были вы, например, работали, может быть, уволились, или вас уволили, а теперь вы, как бы, может быть, в свободном полете, или вы занимаетесь, может быть, решите заняться своим бизнесом, или еще что-то. То есть смена статуса, перемены серьезные. Но карта еще, знаете, такая очень философская, она говорит, что как ты эти перемены примешь, так они войдут в твою жизнь, то есть будешь сопротивляться, судьба перемены навяжет, и будет более болезненно как-то их принимать. А если примешь их с распростертыми объятиями, как бы тяжело не было эти перемены, то также они более с, с, с легкостью войдут в вашу жизнь. Что еще, может быть, трансформация слова «важно» по этой карте? Я его уже упоминала. Это бабочка, это перемены, это смена вообще вашего имиджа для кого-то, перемены в вашей жизни какие-то серьезные. Бабочка это начинается с червячка в коконе, потом она превращается в свободную красавицу бабочку. То есть вот эти вот изменения еще раз. Паш Кубков и Королева Пентакли. Паш Кубков приносит хорошие новости. Пажи это курьер, это носитель информации, а кубки это всегда радость, какая-то радость, какие-то позитивные новости. И Паш Кубков может принести вот такое Для кого-то это может быть признание в любви или вас на свидание просто позовут, потому что это карта такая небольшая, не крупная. Может быть, кто-то позвонит, вас обрадует этот звонок, кто-то может может быть напишет, э, СМСку пришлет или сообщение какое-то получите, могут, как я говорил, уже звать на свидание кого вас кого-то, это может быть любовные послания какие-то приятные для вас, а для кого-то просто приятные новости, причем для кого-то это связано с женщиной, королева пентаклей, либо с деньгами, может быть вы сами вот такая, если вы женщина смотрите этот расклад, понятно, стрельцы у нас огненные стихия, но когда вот вы эта женщина, может быть вот с этой пентаклей то то есть вы королева Пентакли в данный момент, финансово обеспеченная. Вот так. Либо новости от женщины, королева Пентакли, это женщина элемента Земли, девы, тельцы, козероги. Либо женщина, занимающаяся финансами, это бухгалтер, это работник банка, это финансист, кто-то вот в этой области. И э, вот у вас какие-то хорошие новости, может быть, вы ждете каких-то новостей от своего финансиста из банка, может быть, вы ждете каких-то, и получите вы это уведомление, получите его вот это вот то, что вы хотели получить. Тут все как бы э, очень позитивно по этой карте. Ну и пара, которую я упоминала, императрица и император, то есть э, Такие, знаете, какие-то важные люди. Для кого-то это может быть мама-папа. То есть люди такие уже постарше, умудренные опытом. Вообще император, он представляет более таких пожилого человека или постарше мудрого человека. Это карта, кстати, знака Зодиака Овен, карта императора. И либо это может быть, например, знаете, такая элитная пара, мне вот кажется. Люди с властью, с силой, у которых какая-то, может быть, какие-то селебрити, может быть, у каких-то знаменитости даже или еще что-то. Человек, может быть, занимается либо политикой, либо какой-то глава какой-то компании, корпорации, администрации, чего-то такого, человек, у которого есть возможности, он может помочь кому-то, кстати. Либо вот, как я говорила, карта отца или даже деда, может быть. А императрица, это, во-первых, это может быть беременность по карте императрицы, потому что императрица, она перпентуальна, то есть постоянно беременна карта фертильности, но фертильность может быть не только в плане воспроизводства детей, но еще и в плане плодородности, плодотворности, какие-то проекты могут быть у вас, и вы будете все, все успеете, все сможете, и у вас все будет получаться вот по этой карте. хорошая карта для всех тех, кто, может быть, даже работает в среде, красоты, так как карта управляется планетой Венера. А Венера – это планета красоты, это могут быть и финансов, кстати, финансистов тоже это касается. Но тут может быть либо смены имиджа, либо купите себе ворох одежды, либо какие-то ювелирные украшения или еще что-то, либо вы этим занимаетесь, может быть. может быть, у вас своя галерея, может быть, свой салон, что-то с креативностью связанное, с красотой тоже вот по этой карте. чтобы не было, но э, все у вас очень позитивно. Девятка кубков, тут у нас тройка кубков. Э, э, тройка кубков это карта, когда мы собрали друзей своих или близких каких-то людей, окружили себя вот этими людьми, которые нас, вас будут радовать своим присутствием, и отметили что-то вот так вот по карте «Тройка кубков». Либо, если вы, вот, может быть, кто-то из вас зависит от этого человека, кто-то помогает вам, может быть, с бизнесом или с работой что-то, и, может быть, у вас трое в бизнесе, но у вас очень хорошее как бы содружество со, Союз хороший по, по бизнесу, может быть, три начальника у вас, может быть, вот по этой карте, либо, вот как я сказала, может быть, открытие чего-то будет, вы открываете какой-то бутик, какой-то салон или еще что-то, и у вас вот это вот а, а, празднование, вот этого открытия. Тут же я вижу короля кубков, король кубков. У вас король кубков – мужчина, элемента воды. Это раб... рыбы, раки, скорпионы. Человек мягкий, человек, знаете, который готов вам протянуть вот эту чашу. Руку помощи какую-то может протянуть, забота о вас может быть какая-то. Вообще, в плане отношений, например, любой мужчина, держащий вот эту чашу любого знака зодиака, может быть королем кубков, потому что он влюблен, и он готов отдать вот эту чашу любви своей любимой женщине, не только чашу любви, но и заботы вдобавок, вот это вот может быть. Помнить надо, что люди элемента воды, они мягкие, любвеобильные. И не только к вам любвеобильны, они любвеобильны, особенно раки, например, э, по, ко всем женщинам, <laughs> так что любят флиртовать. То есть если вы ум умеете с этим, можете с этим как бы жить, мириться, э, регулировать это как-то, вас это может не задевает, то все то нормально как бы, лишь бы не переходило за грани какие-то. Чаша еще может быть символом алкоголя, у человека могут быть, кстати, проблемы с алкоголем, он любит вот так вот выпить часто в кругу друзей, постоянно с кем-то выпивает, постоянно с кем-то празднует что-то, какую-то очередную вечеринку, какое-то очередное там празднование или еще что-то. Давайте посмотрим, что добавят карты Ленорман к этому раскладу. Собака. Карта сердца. Ну, Лучше карт, я, наверное, не могла бы вытащить. Вот для тех, тех, тех, тех, кто, кого интересует дела сердечные, карта сердца, любовь, два лебедя, смотрящие друг на друга, любовь, отношения, серьезные отношения. Но вы знаете, они не только любовные отношения, это еще вот ваш верный друг, этот человек. И карта звезды – это исполнение желания. Я не сказала, что карта девятка кубков – это карта младший арка, а карта звезда. То есть исполнение желаний, исполнение мечтаний каких-то ваших. То есть все такое очень и очень позитивное. Но для тех, для кого любовь не ваша тема, карта сердце, это может быть хороший союз какой-то, у вас может быть есть очень верный друг, верная подруга, либо у вас бизнес союз с кем-то, тоже вот такой вот очень как бы продуктивный, очень на... вы хорошо с... по характеру сходитесь, нет никаких конфликтов, взаимопонимание может быть, исполнение желаний, исполнение ваших мечтаний, дружеские отношения, или друг рядом с вами какой-то поддерживает вас, тоже очень позитивно, если вот не про любовь оракул мудрости для стрельцов Глубокие знания погрузили. Кто-то захочет карта совы. Ну что тут э, даже говорить ни о чем. Карта сова – это мудрость. И вот это вот э, глубокое знание. Может быть, это вас описывает, кого-то из вас описывает эта карта, что э, вы э, не плаваете на поверхности. Если вам, вам что-то интересно, то вы с головой э, погружаетесь вот в эту тему, вам хочется все узнать. Э, вообще это свойство... Близнецов вот это вот плавать по, по... Они хотят знать все, так как управляются Меркурием, но ни во что не хотят вникать слишком глубоко. А вот вам выпала наоборот карта. Уж если я заинтересовался этим, то я хочу знать все. Мне нужно все вот на эту тему. Или про человека, или про работу, или про какой-то, может быть, интерес у вас какой-то есть. Или даже вообще вот эта вот карта совы, это мудрость какая-то, может быть, может быть, она касается вас, или рядом с вами есть кто-то вот такой вот человек с глубокими знаниями, с глубокой, не знаю, можно ли назвать мудрый, с глубокой, с мудрой человеком. Оракул эзотерический и ваша карта, карта, ну, чакра сердца. То есть на сердце, для тех, для кого любовь, то тут даже описывать нечего, все сходится, сердечные дела, сердечные будут идти очень хорошо в этот период. Для тех, для кого любовь не ваша тема, то на сердце тоже все будет хорошо, это тоже важно. Все, как мы говорим по-русски, лежи, все лежит на сердце. Лежит ли у тебя это на, на сердце? Да, на душе, на сердце – все тоже будет замечательно. И цвет такой очень позитивный. Зеленый цвет – это цвет позитива. Ну, вот такого вот зеленого позитива желаю всем на вторую половину сентября, мои дорогие. Если вы первый раз на моем канале, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.